Привет. Было написано при... Привет, привет, ребят. Эфир. Ребят, пока все собираются, я сейчас сразу же объявлю, что, может быть, еще не все знают, но я еще сделаю а, рекламу. <клёх> Питер я перенесла, а, Питер перенесла до, на декабрь на 10-11 декабря, по-моему, сейчас за, за секунду сейчас скажу сразу же. Да, на 10-11 декабря Питер перенесен. Перенесен он по двум причинам. Первая причина – достаточно мало регистраций было. Люди звонили, писали, говорили, конечно же, что мы придем, но зарегистрированных не было, то есть они просто вот так вот. У меня так, ребят, не получается, то есть у меня нет столько финансов, чтобы я могла за свой счет и зал оплачивать, и жилье, и дорогу, думая о том, что как бы, ну, наверное, все свершится. Поэтому, если нет регистрации, то мне приходится отменять. Вот. Я думаю, что в следующий раз этого уже в Питере не будет, потому что ребята мне начали писать, но я уже, у меня уже другая встреча, я уже еду в Краснодар на 13 число, поэтому уже все. Давайте как-то будем... Мне хочется с вами увидеться, правда. И если вам хочется увидеться, нужно как-то это, чтобы я понимала, что это действительно встреча будет, чтобы я понимала, как бы как... на что мне туда лететь, за что мне туда лететь. Вот это все обычные банальные вопросы, которые которые в любом случае, есть они или нет, они, они существуют. Это первый момент. И второй момент я ребятам в закрытом клубе уже говорила. У меня было желание уйти вообще с экранов, с экранов, с голубых экранов, как минимум на год. Во мне начались такие процессы, достаточно глубокие, и добрый вечер а? и эти процессы они настолько... настолько большие для меня что не каждый не каждый момент я могу обличить это в слова то есть они настолько новые для меня в моем мире этого не было я не читала это нигде в книгах я про это не пишут и не говорят. И я теперь понимаю, почему про это не пишут и не говорят. Не пишут и не говорят про процессы, которые происходят дальше, потому что их, во-первых, очень-очень-очень сложно рассказать в, в той речи, которую мы употребляем. Это первый момент. И второй момент, что когда происходят вот такие вещи, у тебя пропадает желание вообще что-то рассказывать, кому-то рассказывать, и ты хочешь уйти в другие, в другие процессы, в иные процессы, я бы так, наверное, сказала, да? Вот, и все очень жестко произошли, очень четко, очень жестко, я не знаю, как это сказать, произошли такие моменты. Вот, и да, я хотела оставить только закрытый клуб свой, убрать все эфиры. Я даже на автополстаре перенесла, ну, убрала несколько эфиров, что, говорю, что я не буду... Вот, думала с вами здесь сегодня попрощаться и уйти только в закрытый клуб. Но немножечко разгрузилась, немножечко все подобрала. И мне как-то стало, наверное, посвободнее для самой себя. Вот. И вот этот вот, наверное, ретрит, который будет с 28 ноября по 2 декабря, он, наверное, будет каким-то. Ключевым для меня лично, для меня, что я пойму, насколько меня готовы пойма, по, понять в моем новом состоянии ребята, насколько они готовы принять ту информацию, которую я дам на этом ретрите, а насколько, насколько готовы люди идти вот так далеко и так глубоко к самому себе. Если я пойму, что есть готовность, если я пойму, что да, я могу донести хотя бы маленькую толику того, что со мной происходит, что я буду делать дальнейшие ретриты. Если я пойму, что я на сегодняшний день не могу новые состояния обличить в слова, то теряется весь смысл моих ретритов. То есть я понимаю, что я уже прошлый, прошлого, то, что я изначально давала, это уже такое мелкое, это уже такое незначимое, и это не, не, не имеет абсолютно никакого значения, зная то, что сейчас происходит со мной. И вот как раз если уже не, нет у меня желания давать то, что давала я до этого, нет у меня желания, потому что это, это, уже, это уже тот уровень, это уже прошло. Вот. И если я буду четко понимать, четко ощущать, что ребята идут и берут и видят вот в, в моем поле, в моих энергиях, в моих словах, в моих высказываниях того нового себя смогут словить, то, конечно же, я все это продолжу, конечно же, я это все буду дальше продолжать, если это будет смысл. Потому что настолько все обнулилось. Вот у меня сегодняшняя тема, да? воплощение, в разуплотнение. Я не буду всего говорить, да, то, что я вчера рассказала ребятам в закрытом клубе. Я, у меня есть, еще есть практически две недели понять те процессы, которые происходят со мной, чтобы их я могла скомпоновать и вынести из, из, из себя чтобы я смогла на ретрите раскрыть раскрыть новую новую составляющую и я так немножечко забегу вперед приоткрою да, что что такое про что я вообще говорю то есть я изначально я изначально говорила рассказывала рассказывала вам что такое смерть да? мы все мы многие, на самом деле многие люди побывали в предсмертном состоянии. Что такое в предсмертном состоянии? Ну, это когда ты понимаешь, что твое белковое тело умирает, но оно не умирает до конца, потому что оттуда еще никто сюда не приходил. Вот. И когда вот это вот белковое тело, оно, ты понимаешь, что оно умирает, и на какой-то стадии оно там тын -тын -тын, и раз, и обратно сюда. У тебя приходит новое осознание, о которых там я могу говорить многие вещи. Да? Я, я эти состояния переживала, и так получилось, что не один раз. И я думала, что это и есть как раз та смерть, которую мы можем пережить. Я думала, что это, это и есть та смерть. Потому что о другой я не слышала, чтобы кто-то рассказывал о другой смерти. Я не слышала, чтобы кто-то рассказывал и о других чувствованиях, а что может происходить за этим. Но сейчас я понимаю, что эта вот белковая смерть, это, это всего лишь маленький этап. А когда наступает смерть вне белкового тела, когда твое белковое тело остается более или менее здоровым, а умираешь ты. Ой, я не буду туда залезать глубоко, да, сейчас вот это в эфире смысла нет выносить это. На ретрите об этом поговорим. На ретрите, и кто не может приехать на марафоне. И когда ты умираешь вне белкового тела, то происходят абсолютно другие. Другие распаковки самого себя. Происходят те состояния, когда у тебя идет тотальное обнуление, тотальная смерть через жизнь когда ты понимаешь, что все есть жизнь только через смерть. Когда ты видишь смерть, ты понимаешь, что все есть смерть через тотальную жизнь. И это новые такие состояния. И я как раз попробую, ребятам, донести это все на ретрите, что это за состояние. Потому что как только вы славливаете вот эти состояния, то все остальное уже становится неважным. Все остальное это становится такие блошиные бега. Ты видишь, начинаешь видеть э, каждого человека через его программу. Ты уже не видишь этого человека как его белковое тело, как силуэт, как э, его какие-то высказывания, действия, манера общения, еще что-либо. У тебя это уже пропадает, тебе это уже... Э, ты видишь глубже это оболочка и когда ты смотришь сквозь эту оболочку ты видишь сам саму энер, э, саму структуру саму энергетическую структуру данного данного рода потому что каждый человек это представитель многомиллионного рода и когда ты видишь его когда ты видишь вот этот род в представлении одной энергоструктуры, тогда у тебя абсолютно другие восприятия данного, пусть будет человека, да, данной структуры, данной энергетической структуры, которая будет находиться там рядом с тобой, перед тобой, которая будет с тобой общаться. Это другой уровень восприятия. Он не похож ни на что. И когда мы видим вот это через вот эту энергию, тогда и слова становятся бессмысленными. Но здесь дело, наверное, не в словах, здесь дело, наверное, вот в этой вот глубине. И вот эти вот новые состояния, новые распаковки, они идут настолько, настолько быстро, Почему я хотела уйти на какое-то время? Потому что я иногда не успеваю за самой собой, я не успеваю распаковывать то, что со мной происходит. И вчера у меня получилась такая ситуация, то есть каким бы бредом вам это ни казалось, но я все равно открою, я это вам скажу в двух словах, я не буду это раскрывать прям вот очень-очень детально, очень глубоко, но могу сказать вам абсолютно точно, что <как> на ретрите я научу вас это видеть. Но вот на ретрите я покажу вам, что вы это видите. И это то видение, когда вы видите, я не знаю, можете это называть «тонкие планы», может быть, это энергетическая структура, может быть, это другой мир. Можете назвать это хоть как, чтобы вам… Я не буду сейчас новые слова придумывать, хотя, наверное, нужно бы, чтобы вы каждый не начали фантазировать через призму своего мировосприятия но это как раз тот та плотность та тайная плотность где происходят более глубинные вещи когда ты уже начинаешь общаться с людьми которые находятся вне физическом теле и в том числе когда ты начинаешь общаться и видеть как бы это вам кому-то не было смешно Тех мудрецов, о которых мы говорим, дольмены, да, знаете, что я не так давно вообще с ними познакомилась. Я, я смеялась над этими людьми. Вот, и мне казалось, что, боже мой, ну что такое, опять себе какую-то развлекаловку придумали, опять себе какую-то игрушку придумали. И очень мало про них говорила. Очень мало про них говорила, потому что я понимала, что не все люди к этому готовы. Не все люди готовы к тому, что происходит, откуда это все, Но а, как уже я все чаще и чаще хожу по таким местам силы, я все чаще и чаще хожу по дольменам, и в том числе я встречалась с людьми, которые научно обследуют эти дольмены, эти камни. И у них, они не скрывают, у них есть научные работы, которые можно посмотреть и в интернете в том числе. Не все, конечно, работы выводят в открытый доступ, но, тем не менее, они не скрывают элементарных фактов, что абсолютно другие... около дольменов в той или иной степени прорывается таблицы Менделеева. И это не просто так. Это научно доказано, это... Доказано не только наукой, это доказано людьми. Вот. И когда ты научаешься разговаривать не только с, с людьми, которые в белковом воплощении, но и когда ты научаешься разговаривать с людьми, которые вне белкового воплощения, это могут быть те люди, которые мы считаем, что они там погибли, да? умерли. Это э, те плотности, это те... Те другие, которые мы не хотим, мы их видим очень часто, но мы не хотим на них обращать внимание по определенным причинам, потому что нам кажется, что ну, это шиза, да? Вот. Но тем не менее, это есть. И это, конечно же, без этого никуда. Это те мудрецы, которые есть в тех же дольменах. И у меня вчера случилась такая ситуация. Кто-то, может быть, сталкивался. В общем, я захотела у кота вывести блох. То есть у меня у котенка блохи были. Вот. И мне посоветовали черемичную воду. По-моему, правильно я сказала, черемичная вода. Вот. Но ну, я так быстренько леснула, сразу же нашла ее в аптеке. Она там 3 копейки стоит, потому что я сначала посмотрела ампула, ампула стоит одна ампула. Там их нужно не меньше двух. От полутора тысяч рублей одна ампула для котенка. Вот. И их нужно минимум две. А тут мне сказали, как бы есть вот такая отвода, она стоит там 100 рублей в аптеке. И ей пользовались там несколько поколений. И людям убирали вши, и вот, там, животным убирали там определенные. И оказывается, это еще вода от алкоголизма была замечена. Вот. Но ну, я посмотрела, что это вода, это трава. Вот. Но как-то очень быстро я это все пролеснуло. И вчера мы кота помыли, и вот этой вот водичкой его обильно на намазали, налили. Вот, причем я так налила, что я даже не посмотрела, что им нельзя ее сглатывать, то есть он, у него попало и в рот, и везде, и на слизистые, вот. я думаю, ну как бы, чтобы уж наверняка, и потом он у нас, у него пошло отравление, то есть он начал, его начал рвать, и начал рвать до такой степени, что он уже, он посинел, то есть у него язык был синий, вся слизистая была синяя, очень холодный был, и вот он уже, когда я ворвала, он, он уже вот эти вот крики истошные. И мы начали, когда смотреть в интернете, <coughs> оказывается, что э, животных э, можно, если они чем-то отравились, то животные, ну, как правило, котов на котов, да, я смотрела, их можно в домашних условиях до приезда ветеринара, потому что... Э, когда животные травятся, если ну, действительно сильно, не просто там что-то съели, не, не совсем вкусное, но тем не менее, то они травятся, и у них очень быстро процесс проходит, и они, у них часто бывают очень летальные исходы. Вот. И им промывают, много воды в них заливают, потом клизму делают, но это ни в коем случае нельзя делать, если это касается яда. А эта червячная вода – это яд, потому что яд, он разъедает слизистую, и туда, если попадает вода, то по этой воде он ее разъедает еще больше. В общем, это я вам сказала обывательским, способ, об, обывательским языком. И сколько мы не смотрели вот этих вот чатов, пабликов, то все пишут 99,9%, что это смерть, то есть никак не спасти, либо ехать. А времени уже 10 часов вечера мы... Мы даже никуда поехать не могли, чтобы куда-то его отвезти, но он был в таком состоянии, все. И я понимала, что он, его нужно хотя бы как-то согреть, я его в плед обернула, и вот я сижу в, с ним в пледе. И думаю, ну как вот, думаю, вот вроде человек, вот он такой всемогущий, да? А вот там мы видим те планы, другие планы, плотность по плотностям мы, мы умеем ходить. А как так бывает, что мы не можем Какую-то элементарную заразу убрать С того плана, где мы сами находимся И, конечно же, до меня доходит Что как бы я не могу с этого плана убрать то что Если я буду находиться сама на этом плане Пока я не перейду на следующий То, ли, то есть, э, когда ты в первом классе И кто-то в первом классе Ты ему никогда не расскажешь материал третьего класса Потому что вы оба стоите на перв... в первом классе И... Тогда я села, вот очень-очень так расслабилась, ну, это уже техники, я вам не буду говорить, да, смысла нет, чтобы занимать эфир, вот, и попросила определенных мудрецов, я говорю, пожалуйста, говорю, вот помогите, вот, поработайте с ним, они очень быстро появляются, ну, по крайней мере, у меня, то есть это, они появляются, когда их видишь, то есть не просто там чувствуешь, слышишь, вибрацию как вот физическим зрением я их очень хорошо вижу. Вот, и они появились в физическом зрении, говорят, ну хорошо, типа мы поработаем. И времени было два часа, и вот я с ним вырубилась, с котом, до 4 часов. И в 4 часа, то есть кот уже, ну синий был, да, и в 4 часа я смотрю, думаю, где кот-то. Пошла искать его по квартире, он со старшим сыном лежит, я подхожу, вот он лежит, развалился, я начинаю и это он мурлычет. То есть, представляете, хватило два часа, чтобы кота вывести полностью в состояние смерти. И можно это, конечно, говорить, что там, мой вред какой-то несет, там еще что-то. Я же не, это не рассказываю не для того, чтобы кому-то что-то доказать. Я это рассказываю просто то, что происходит здесь. И чем больше мы будем отрицать тех моментов, которые есть в нашей жизни, чем больше мы будем отрицать тех моментов, которые мы можем познать, чем больше мы будем отрицать те плотности, которые есть и которые мы видим, живем, существуем в других плотностях, тем больше мы будем, как бы, существовать на одном кольце, на одном кольце вот как раз вот этих вот блаженных бегов где нет выхода, где есть какие-то там я не знаю, там пятничные вечеринки, где есть там раз в неделю, там раз в год, два раза в год какие-то отпуска. То есть вот то, чего вы никогда не видите, когда вы не видите жизни, когда вы видите только то существование, которое вам позволили видеть, пока вы находитесь под определенным колпаком, пока вы не позволяете себе выйти из этой матрицы, самой большой матрицы, самой большой игры. Да, там есть подпункты, много их я попытаюсь каждый подпункт разобрать, ну, не, конечно же, не в этом эфире, вот. но тем не менее, что я и хочу, почему я хочу вам это донести, наверное, потому, что как, чему больше будем держаться за какие-то определенные вещи, неважно, чего они касаются, пока мы не обнулим все, что с нами происходит через любовь, то все абсолютно бессмысленно. Пока мы не обнулимся вплоть до своего белкового тела через любовь, то все остальное абсолютно бессмысленно, потому что все остальное нас будет привязывать к страху смерти. И этот страх смерти будет всегда управлять нами в любой ситуации. Мы никогда не вылезем на следующий уровень самого себя. Вот. Ребят, я вам еще раз хочу сказать, что вы, вы можете столько, сколько вы даже себе не представляете. Я не представляю еще, сколько всего возможно. Но я вижу, какие вещи начинают происходить, я вижу какие, как мне иногда кажется, что абсолютно нереальные вещи, которых даже не было. То есть настолько быстро происходят в моей в моем поле для меня лично для меня самой так быстро происходят какие-то определенные метаморфозы, я не знаю, как их еще назвать, что даже если нет их в моей картине мира, они просто происходят. И моя задача сейчас не ставить что-то под сомнение, не делать это, ой, это не это я ошиблась, это мне показалось, это еще что-то а просто принять через любовь, что да, оно есть, просто я это сейчас пока не ощущаю, как она, не знаю инструкции, как это происходит, но это происходит. И чем быстрее ты принимаешь все состояния, которые происходят с тобой, все моменты, все действия, все, все, что происходит с тобой, чем быстрее ты это принимаешь для самой себя, тем быстрее ты идешь к другим познаниям себя. И когда ты идешь к другим познаниям самого себя, тогда тебе хочется, ну, хочется кому-то это побыстрее рассказать, наверное, это уже не тот процесс, потому что вот я говорила, когда у меня пришло вот это вот обнуление, когда пришла вот эта вот смерть в белковом теле, то как раз тогда настало такое состояние, что уже ничего не хотелось, И я очень прекрасно понимала людей, которые на определенном этапе просто уходят, уходят в тень. Потому что они не понимаю, что что бы ты ни говорил, это настолько бессмысленно, пока этот человек сам не, про... не прочувствует. А с другой стороны, я сейчас уже понимаю, меня немножечко попустила, <с> И я понимаю, что действительно есть такие люди, которые... которым нужно вот еще чуть-чуть, еще вот один щелчок какой-то, и они выходят на новый уровень себя. И вот как я говорила, что я, наверное, срабатываю определенным триггером для кого-то. Наверное, я еще раз это попробую, и еще раз повторюсь, что я, наверное, попробую это на ретрите, посмотрю, как ребята готовы к новой информации, насколько готовность это принять. И если я увижу, что да, действительно готовы, да, действительно, они идут прямо вот туда, то марафоны еще будут, ретриты и марафоны. Если я увижу, что я уже говорю каким-то таким языком, который сложно им принять, и сложно выцепить оттуда смысл какой-то, то это будет последний ретрит и марафон. То я уже ухожу в себя. но ну, не в себя, а в свои процессы. Вот. Посмотрим. Вот. Но пока, пока ребята просят меня еще провести марафоны, не знаю пока. Вот просто, чтобы никого не обманывать, чтобы себя не обманывать, чтобы не, не обещать чего-то того, что я пойму потом, что это не так, потому что, когда происходят такие вещи, они просто, они просто в ноль, и ты понимаешь, что мы живем в материальном мире, и когда мы пока мы живем в материальном мире, мы понимаем, что нам нужно на чем-то передвигаться, где-то жить, что-то одеть что-то куда-то съездить, куда-то детей дать, Это все вот эти вот понимания есть. Но они на очередном этапе так обнуляются, и чтобы их как бы выцепить, не, не могу пока сказать, как, как это делается. То есть нет такого, что там «Ой, мне ничего не надо», или «Ой, мне нужно много». То есть и тот, и тот а, аспект, он абсолютно незначим. И вот когда вот приходит вот прям вот такое вот во, вс во всех планах вот это вот обнуление, ты чувствуешь себя другим, и ты чувствуешь себя живым через смерть. И когда ты чувствуешь себя живым через смерть, ты себя воспринимаешь по-другому. Ты воспринимаешь каждый листочек, каждый звук каждую птичку, букашку, таракашку, собаку, кошку, неважно что, ты всегда воспринимаешь, что они просто тотально есть, это тотально жизнь. И ты есть это тотальная жизнь. Но ты очень четко также воспринимаешь, что если не будет этой кошки, этого листочка, этого насекомого, твоя жизнь не изменится ровно ни насколько. Она будет точно так же продолжаться. И точно так же ты понимаешь, что если и тебя не будет, вся жизнь будет продолжаться ровно так же. И ты понимаешь, что ты есть смерть через тотальную жизнь. Как через одно, так и через другое. И когда вот это вот понимание происходит, когда оно происходит, ведь мое слово любим тотально, да? То весь мир становится другим. И тогда тебе нужно будет еще посмотреть, а ты один в этом мире или нет. И это уже другие ощущения. Вот, ребят, как-то так. Если есть какие-то вопросы, то задавайте, я отвечу. Если нет вопросов, то я, конечно же, вас жду на ретрит, на марафон в Питер. И там уже будет у меня... Мне несколько ребят написали Что хотели бы совместно провести Какой-то Новый год И у нас тоже есть Несколько предложений Возможно сделаем Новый год какой-то совместный Совместно на какой-то В каком-то поместье возможно, В каком-то месте Где есть природа, где есть погулять Где есть побегать детям Возможно так тоже сделаем Такой будет с с минимумом, с минимумом еды и с максимумом, наверное, смеха. Вот, наверное, как-то так. Но пока я не могу вам сказать про это. Если есть вопросы, задавайте, ребят. Если нет вопросов, то я тогда буду закругляться. Ты сказала, что все, что все мы видим людей, которые уже без физической оболочки. Как это мы видим? Расскажи, пожалуйста. Я не могу тебе сейчас рассказать это в эфире, смотри, мы вот я только намек сделаю, ты поймешь. это мы с ребятами я им четко рассказываю, почему они не видят, не воспринимают каких-то вещей. но это очень в течение нескольких дней происходит на ретрите. за несколько минут на эфире очень сложно сказать. но вы все наверное видели неоднократно. вот например проходите мимо зеркала. да? И вам раз так показалось, что кто-то пробежал. Такий раз, смотрите, ой, нет, никого нет. Были же такие ситуации? Были, наверное. Потом точно так же были такие ситуации, что там кто-то кто что-то как уронил. Думаешь, ну как у меня могла там кружка упасть? Так, вроде бы стояла нормально. Потом вот тоже бывает такое, что вот кто-то находится в комнате. Вот есть чувство, что кто-то находится в комнате. Смотришь, вроде ты один. И вот таких моментов же их очень-очень много. но мы все время их откидываем. А бывают такие моменты, когда ты, например, был в каком-то месте и потом встречаешься с другом, с подругой, с каким-то со знакомым, и он говорит, я там был, ты говоришь, о, когда был, я тоже там был или была, он говорит, вот столько, там говорит, блин, так я тоже там была, а как мы друг друга не увидели? Тоже наверняка были такие случаи, когда вот вы просто расходитесь по разным плотностям в одном и том же месте. Да, были ситуации, когда как что-то пролетело или прошло рядом, но что непонятно. У всех были, все их видят, абсолютно все. Но мы по определенным причинам, у нас есть блок э, в нейросети. Определенный блок, потому что если мы сразу же разблокируемся, все, представляете, какой хаос начнется. Не все же начнут пользоваться этим через благо. Кто-то начнет этим пользоваться э, в свое мировосприятие. Ты не закрыл Поэтому, да, есть И как раз мы стараемся Вот это вот все раскрыть, разблокировать чтобы не было сомнений Это все делается очень просто Но это, с одной стороны, делается очень просто А с другой стороны, как бы Ты должен над этим работать Ведь, смотрите, порезать картошку Это же тоже очень просто Но изначально ее тяжело нам резать Изначально мы же все равно к этому надо принородиться, нужно посмотреть, каким ножом, какое это, какими словами, какое, какое восприятие, то есть разные вот эти вот моменты, все просто, и вы все к этому придете, через меня, через себя, через кого-то, неважно, вы все равно к этому придете, просто у всех определенное свое время, но всегда все своевременно, всегда, правда, везде есть автономы, в городе моем может быть, может быть, да. У меня два, два раза повторяются события, и я это вижу. Да, когда повторяются события, когда повторяются события, это тоже, когда вы проходите один и тот же этап, но не делаете каких-то новых вещей. И у вас вот это, знаете, дежавю бывает называется, да? Вот, когда происходит с вами дежавю, всегда понимаете, что вы уже были на этом, круг, на этом круге и не сделали какую-то определенную вещь. Просто нажми. Нажал же ты? Открылась. Открылась просто. Как разблокировать этот блок? Ребят, я, это мы с ребятами делаем в течение нескольких дней. Это легко, но это нужно прорабатывать. То есть я смотрю, где его зажимы. Нет, нет, мы все, конечно же. С одной стороны одинаковые, с другой стороны мы разные все. И у нас нет такого, что вот, например, мне сказали одно, я сразу же «о» и включилась, а другому сказали «о», и он не понимает, он говорит, ну как бы, ну «о» и «о». Поэтому у каждого есть свои моменты, и свои моменты, они у нас заложены внутри нас. И их очень быстро, то есть на первом дне, когда у нас идет знакомство на ретрите, первый день знакомства, я сразу же вижу человека на знакомстве. Но я понимаю, что как бы в первый день это не сказать. То есть я два дня я вас раскачиваю, а на третий день мы делаем определенные вещи. Когда уже ну, в течение двух дней там, и сопли и слезы, когда вот эти вот понимания приходят, это как бы... Ну, действительно тяжело, потому что мы думали, что вот у меня вот, например, пробел вот в этом, а ты раз и переворачиваешь, что оказывается вот здесь. И когда он видит, что он думал, что здесь все проработано, я думаю, боже мой, я вот с этим вот жил, и мне казалось, что вот это проработано, это же мало того, что ты не видел это, ты думал вообще про другое, ты столько, как кажется, что столько времени пропустил. Руслан, Клево. Да, да. И выйдите отсюда. Да, Выйди отсюда. Лично. Ты не слышишь? Я не помню, о чем я говорила. Так, видимо, быстренько потирает память. То, что увидели лишнее. Вы будете проводить открытые встречи в Сочи? Ребят, я буду проводить открытые встречи в Сочи, если я пойму, что на ретрите я готова донести новую, новую вот эти вот состояния. Я, да, я планировала изначально, но меня очень сильно тряхануло. Не думала я, что бывают такие состояния, правда. Вот. Поэтому мне нужно немножко прийти в себя. Я думаю, что да, но это будет после Нового года. Очень хочу на следующий уровень. Здорово. Привет, Светлана. Вы часто рассказываете о чувствах, что их больше 300. Можете писать, какое-либо из этих чувств? Как его распознать? Благодарю. Смотрите, у нас очень много чувств, но некоторые чувства я им описать не могу, потому что мы некоторые чувства даже не знаем. Когда мы начинаем все больше и больше чувствовать, мы погружаемся в себя и понимаем, что как бы «О, нифига себе, это не только пощупать, послушать, там, попробовать на вкус» а это еще и вот это, но я могу вам сказать, что самый, самое простое, как можно определить, чувство от эмоций. Вот смотрите, эмоции, это я уже говорила много раз, эмоции всегда имеют либо хорошо, либо плохо, а, мягкое, там еще что-то, то есть эмоции это всегда хорошо, это то, что вы можете загнать в критерий какой-то, <coughs> это всегда эмоции. А чувствование вы не можете загнать в критерии. Чувствование – это всегда просто глубина. Вот когда вы же не говорите плохая любовь или хорошая, вы начинаете чувствовать внутри, и она у вас может быть только глубокая, она может разливаться по вашему телу. А эмоция, она может быть хорошей или плохой, яркой или еще какой-то, и вы вас начинает подбалтывать. Вот это вот уже начин, называется эмоция. И когда вы уходите в чувствование, чем больше вы уходите в чувствование, тем больше вы познаете себя, и тем больше вас они внутри открываются. То есть вы уже начинаете понимать, что вот это вот я думала, что любовь, а оказывается, это не любовь, это другое чувство. И вы чувствуете, и вы когда начинаете растворяться в этом, у вас так, о, а вот здесь вот становится тепло, как я вот в это вот отдаюсь становится тепло и благостно. А вот здесь вот мне становится, мне хочется, меня улыбает вот эта ситуация. И они вот такие вот, на каждое вот это вот ваше чувство начинает нанизываться новое и новое чувствование. И вы становитесь настолько глубоким, вы, вы становитесь настолько обширным, что когда с вами разговаривает человек, вы входите в его чувствование. И когда он говорит вам определенные вещи, вы видите, что он это говорит неправильно. Не потому что он... Хочет вам, вам соврать, а потому что он в себе не видит этого. А вы через чувствование себя чувствуете, слышите, как он чувствует себя, и вы можете вытащить вот этот вот крючок наружу через чувствование себя. Только так. Не через голову, не через интерпретацию каких-то слов, рассуждений. Только через чувствование себя. И чем больше вас раскрывается от этого чувствования, тем глубже вы начинаете понимать любого другого. Да, а вам будут говорить, что вы там колдушка, там еще кто-то, как мне это говорят. Меня это просто улыбает. Вот. Но тем не менее, такое, да, такое будет. А умершие близкие люди где находятся? Я чувствую, что муж рядом всегда. Может быть такое? Спасибо. Да, конечно, может быть такое. Есть всегда несколько плотностей, вот. и бывает такое, бывает, что люди, которые умирают, они не переходят в свою плотность. То есть ну, у каждого есть своя, ну, так скажем, удобная плотность. Да? Это неправильное слово, но чтобы просто было понятно. Вот. Мы здесь, там, у людей, которые умерли вот в этой плотности, но бывает такое, что они застревают между двух плотностей. И очень часто они бывают, застревают между двух плотностей, как бы уже и не здесь, но еще и не там, когда мы себе простить не можем какие-то определенные вещи. Ну, например, там, я, там у меня кто-то кто-то ушел да, из этого мира, какой-то мой близкий человек. И я начинаю не его за что-то корить, а себя, что я не додала любовь, вот я и вовремя не сказала вот это, что я не сделала вот то, что я не сделала это. И мы его, получается, как за ниточку держим. Там у него нет этих чувств, которые есть у вас. Там у него абсолютно другие состояния. Они, нет жалости к вам, нет, нет любви, нет вот этой вот благости. Оно другое, оно очень ровное и очень такое вот мягкое, облачное, глубокое. Вот. Но вот этими своими жалостливыми состояниями к себе вы его привязываете. И вот это, как только вы проработаете, у вас это отпускается, и вы тогда чувствуете легкость, то есть он ушел. Потому что когда вы чувствуете рядом какого-то близкого человека, который умер, это не всегда приятные состояния. То есть вроде бы хорошо, что он всегда рядом, но у тебя все время какой-то дискомфорт бывает, что прям как мурашки, да. Вот это все от того, что мы не можем отпустить. Мы не можем отпустить, потому что э, думаем, что мы что-то не додали. А по факту мы всегда, ребят, запомните, мы всегда делаем всегда, всегда, все на 100%. И когда мы говорим, ну блин, вот чего я не сделать, я мог сделать больше, я мог сделать лучше, я мог сделать еще, никогда не мог. И как только мы это примем, как только мы примем, что мы всегда э, делаем по максимуму в данный момент, как только мы поймем и примем, что мы на данный момент сделали ровно столько, сколько должно быть для того момента, чтобы мы были в этом моменте вот сейчас и здесь, то тогда мы, себя, мы для себя не будем ни плохими, ни хорошими, тогда мы для себя будем настоящими. И вот эта вот настоящесть, она нам будет по-другому. Мы тогда по-другому начнем воспринимать любые вещи. Поэтому всегда только хорошо. Ребятки, с вами почти час уже пролетел 45 минут Как обычно, все, все очень быстро Я буду закругляться Жду вас Жду вас на ретрите Кто не может приехать по каким-то причинам на марафоне Марафон тоже будет до Нового года Присоединяйтесь И, конечно же на встречу в Питер, питерцы, и кто близлежащий к Питеру, то в декабре мы с вами увидимся. Вживую тоже. Все, всех вас люблю, всех обнимаю. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что задавали вопросы. Всем пока.